в рекламе везде, что блок нормальный, теплый, главное ровный, отделки мало требует. У меня начали строить его в том году в ноябре, это с фундаментом, и вот нынче в декабре, вот уже месяц живу в нем. Это в принципе, вот если взяться нормальной бригадой, ну сколько, ну пару недель, это не больше. Блоки-то большие, такие блоки огромные, ровные, тем более большой отделки не требует. А что сравнить с кирпичом? Это в два-три раза дороже. Это сто процентов. Штукатурить можно от самого... Там не, не нужно такого слоя штукатурки. Ну, я вот от самого думаю гипсокартоном. В принципе, нормально, мне нравится.